Ребенку очень нравится. Суп, но ребенок не любит суп с галушками. Поэтому мы берем немного супа с галушками. Кидаем в блендер. Ну, ребенок просто не любит есть галушки. Поэтому мы берем картошечку. Берем морковочку. И выбираем картошечку и морковочку. После чего блендером возьмем проведем маленькую хитрость и измельчим до неузнаваемости наши галушки и все получится совершенно другой суп-пюре думаю этого будет достаточно и, собственно говоря было будет... это содержимое будем в тарелочку и у нас получился прекрасный суп пюре который стоит разогреть и можно подавать Привет, я люблю обычный французский суп парле франце а суп с галушками ты не любишь обычный а почему галушки не нравятся Нет. мы же с тобой вместе делали суп с галушками Нет. Вот, а? это вот этот суп тебе нравится больше. Называется суп пюре парлефансе. Да? Да. Суп пюре Ну попробуй, как ты его кушаешь, покажи. С удовольствием. Это уже вторая порция, да? Угу. Вкуснотища. Вкусноте его. Попробуй, оно холодное. Холодное. Мало разогрел. Нет, не надо. Не надо. Оно не холодное, оно теплое. Это тарелка теплая, а нос холодное. Холодное? Угу. Будешь ну, кушать или разогреть? Ну, кушать. Потому что нравится суп французский. И хруст французского супа, да. Угу. Делайте только такой суп своим детям. Угу. Любимый. Угу. И не делайте им нелюбимые супы, да? Угу. Какие? С чечевицей. Не -а, -а. а с галушками Не. С голушками не -а, а. Кушай, кушай. Вкуснотеево. Угу. Вкусно до последней ложечки. Вот это вкуснотеево, да? Угу. А с галушками бы ты так не ела, да? А хочешь, я тебе тайну открою. Какую? Это и есть суп с голушками. We'll mm you -hmm.